Ну, не могу сказать, что произведение искусства. Почему этого не было в Советском Союзе? Здесь болты длиннее. Мы купили. Вот эта вот хрень болтается. Всем привет, друзья! Меня зовут Патрик, вы на канале GlobusMoto. И за всегда те, кто у нас были на канале в таком ракурсе, а, еще не видели мастерскую, те, кто у нас здесь не был. Это у нас а, такой вход, можно сказать, на лестницу. Вот здесь, на заднем плане, вы можете увидеть, у меня стоит точило. Точила это вихрь ТС 400 Ну, я честно скажу, это такая шляпа, что просто пипец. Сегодня речь пойдет об инструменте снова. А, то есть, ну, так скажем, некоторый обзор а, того инструмента, который мы любим выкладывать, хвастаться. А, сегодня мы приобрели себе замену вот этому барахлу, потому что ну, это реально барахло. У него очень кривые камни. Для того, чтобы на нем что-то точить, нужно как бы очень сильно приноровиться. То есть, какое-нибудь маленькое сверлышко на нем подточить. Но это нужно, я не знаю, это потом руки как вибратор сходил в туалет, да, и, как говорится, уже можно жену не спать. Это вибратор еще тот, я пытался на нем точить камни, ролик вы сейчас об этом увидите, но, честно, я замучился с ним, и, ну, знаете как, все-таки пришло время переходить уже на новый уровень. Дело в том, что мы им практически не работали, там, не знаю, раз пять, может быть, попытались что-то поточить, потом у нас три года он простоял где-то на складе, вот, потом мы его вытащили, опять я сюда его приноровил, вот к этому месту, которое вы сейчас видите, то есть как бы так приварил, так скажем, какую-то полку для того, чтобы можно было его поставить, потому что, ну, знаете, как обидно, когда а, у тебя есть какой-то инструмент, а он у тебя не задействован, то есть как бы нужно его как-то задействовать. Я его прикрутил, задействовал, и что я понял? Что работать на нем просто невозможно. Когда он там, например, где-то на полу, там какой-то топор подточить, еще куда ни шло, железку какую-нибудь. Но сверло, либо что-то тонкое, аккуратно снять фаску, либо еще что-то. Но это, блин, такое. Легче болгарку взять аккуратненько. И вот такая вот болгарка метаба, да, то есть это аккумуляторная маленькая болгарочка, там с миниатюрным диском на 76 или на 80. Ну, вот такая вот малютка, там надо где-то что-то точнуть быстренько. У меня он из ящика достал и сделал все свои необходимости. Этим же станком я так толком и толком не работал. Ребята тоже его практически не включали. То есть, ну, я говорю, там включали его максимум 10 раз за вот эти 3 или 4 года, которые он у нас есть. А, в итоге я решил его все-таки довести до ума, ну как бы посмотрел кучу роликов, там надо фланец немножко подточить, я его даже прихватил фланец специально для этих целей купил, он алмазный диск, он нам нафиг не нужен, я специально купил для того, чтобы выровнять, ну как бы знаете, жалко там 1034 отдать за, за ту вещь, которую ты не пользуешься, поэтому попытался его сделать, куча пыли, то есть да, можно было в принципе поменять камни, но поменять камни это еще там ну сколько там 500-700 рублей камни говорят стоят Я даже не смотрел Но я как бы купил, я хочу им пользоваться Из коробки он не работает Вернее он работает, но некорректно. Это по вопросу гриндер Или точильный камень Вот я взял этот точильный камень На нем подточили буквально два раза сверла Новые были абсолютно Вот сейчас я их выровнял Вот сколько мусора Вот это вот все Это все пыль это я сточил вот этим вот диском Для того, чтобы вот этот вихрь вонючий работал И вот это все пыль абразивная Только с одного диска Это сейчас второй еще буду точить То есть получается, купив новый а, какой-нибудь точильный камень Ну да, он недорогой, там не знаю, может рубля 3 или 4, 5 он стоил Я уже не помню, у нас года 3 стоял без дела Потому что как бы не, не очень нужно Для того, чтобы все это сделать, мне нужно было обточить эту вот шайбу, чтобы притворная была, сделал ее на конус, все как полагается, прихватил сварочкой, вот, но чтобы его можно было обточить, я не думаю, что я буду снимать кожухи, мне вообще-то плевать, я на нем работаю раз в полгода, вот, и как бы, ну, а -а -а -а! поэтому и работаю, наверное, раз в полгода, потому что как бы, но ну, он гремит пипец, вибрирует, мы его прикрутили, но такой шум стоит, как будто здесь турбина включает от самолета, и как бы я вот должен купить новую фигню. За 5 рублей, чтобы что? Чтобы дать, вот, вот так вот быть весь в пыли. Вот он был круг вот такой. Вот я его сточил для того, чтобы хоть как-то выровнять. У него биение было вот настолько, учитывая, что я здесь флянец выровнял и здесь флянец выровнял. По притвору было порядка две десятки, полторы десятки. Да, я замерял вот такие. Может быть это много, но я насколько мог выровнял. Но как бы там ни было, вот это мне все надо, вот это вот. То есть я купил аппарат для того, чтобы им пользоваться. Он у меня не то, что катается, он ездит. вот Сюда, получается, ему закрепили на винты, на болты. Шум, получается, как в гитаре сидишь, помещение орет. И пользоваться им просто так невозможно. Здесь как бы диск был более-менее еще ровный. А вот с этим диском мне повезло меньше. И это бы ладно бы что... Они все равно кривые. Просто диски стоят 3 копейки. да? Вот, пожалуйста, сколько я его равнял? Он все равно, мать его, кривой. Этот более-менее еще живой. Этот тоненький, который кривой, что пипец. Я его уже и так, и сяк. Ну, может быть, с меня такой равнятель? А я хрен знает. Может, я криворукий, да, вот с этими вонючими руками. Но вот я в гаражных условиях... Что у нас тут, сервис... У нас тут есть как бы инструмент. Не могу отрихтовать вот эту хрень. А, еще самый прикол. Где-то на просторах интернета, если не ошибаюсь, даже на канале, где производят гриндеры, человек рассказывал, типа, говорит, сколько поменять по времени диск с и ленту гриндера. Попробуем поменять камень. Я впервые меняю камень на этом нуждаке. Камень снят. Да. Я не видел таких сравнений, вот мы решили сделать Типа лента гриндера там что-то 15 секунд А диск типа там за минуту, за две можно поменять Ну типа открутив кожуха, там ладно все Он забыл еще упомянуть, что при смене диска Даже если я сейчас просто его вот так сниму, переверну и поставлю Он уже будет работать криво То есть даже если мы его так вот отрихтовали Нам просто его вытащить, повернуть и поставить Все, либо даже просто перевернуть Все, он уже работать так не будет То есть балансировки никакой нет Вот оно мне надо все вот это вот ну, ну видите, да, что там даже стекла еще прозрачные То есть мы им пользовались реально там, не знаю Раза четыре пробовали что-то там сделать Исключительно мое мнение по этому экземпляру Конкретно по вот этому Не вот этот, то что вихрь А именно вот этот экземпляр Конкретно вот этот мотор Вот со всем вот этим вот делом Полный кусок говна с лампочкой Вот он, вот смотрите А, давай Поехали Поехали Давай, это сейчас что-то он не едет даже Только что я на камеру не хочет кататься Мы ну, сейчас остановим ее Вот такой вот звук Вот такой гул Вот, вот он Пошел по всему столу Гул Сейчас поедет, ну должен покрыть Только что катался О, Поехали Ну собственно вот я его закрепил Сейчас его включу И вот на мой субъективный взгляд на вот этом куске говна с лампочкой можно точить максимум лопаты, либо даже не топоры, а колуны. Вот. О, лампочка какая прелесть. О! Можете себе представить, какой здесь шум стоит, как на нем работает? Это учитывая, что я его даже подточил чуть-чуть. То есть он сейчас ровнее, чем был. Как на таком? Можно работать, вихрь, ну это не вихрь, это Китай, ну ГНР, ну то есть кусок говна, не то что в Китае делается говно, а это бюджетное говно, это даже для, не знаю, может быть здесь что у меня в грымит, но это даже для гаража я бы не посоветовал, я не знаю за сколько его можно продать. Ну, практически новый. ты за две заберут интересно то есть я продрюкался часа три для того чтобы его настроить и в итоге я не могу им пользоваться он также гремит весь грязный в пыли время пол первого я начал примерно часов на 8 ковырять вот такая мелкая дисперсная пыль и все вокруг в пыли даже вот рабочий телефон весь то есть ну тут все загажено и он не работает не работает вот для чего я хочу гриндер. Короче говоря, мы перешли на м -м, гриндер. Вот такие вот ленты 610. Еще один комплект лент более грубых, да. И сейчас вы увидите ролик о том, как мы его приобретали. Ну что, вроде приехал. Ленте какая бандура стоит. Да, махина, да? Кто-то ж наворился Дал. Интересно, она ездит? Да. Здрасте. О, у вас тут гриндеры. Патрик, это, наверное, про вас, да, там а, говорили, что вы сборщик-технолог, там вот это все. Да. да. Вау, вау, вау. У нас здесь сборщик мастерская и по сравнению площадку, где вы можете ознакомиться. Парни, давайте на ну, него микрофон да. нацепим, мастерская. как вы на это смотрите. Давайте я на вас нацеплю, потому что мне сейчас много чего интересного рассказать. Я эту мастерскую видел на Ютубе, Алексея не видел, но вот это, я так понимаю, на 125-ке, да? Да, 1250. А вот такую я себе хочу, парни. Да. Керамика, про которую говорили. Кто-то хает, кто-то нет, не знаю сцепление есть для тех, кто мотоциклист. Вот я просто смотрел, какой как у вас холодный старт сделан выполнен. Ну типа если там замерзший, либо жесткая эта лента. Вот, чтобы для разгона, прикольно. Красные все электродвигатели – это однофазные, синие – трехфазные. Для подключения трехфазных электродвигателей вам потребуется непосредственно сеть либо 380, либо частотный преобразователь. Преимущество частотного преобразователя в том, что вы его можете запрограммировать под параметры электродвигателя. И когда вы будете подавать заготовку, частотник будет поддерживать обороты на двигателе, на валу якоря. Ну, я думаю, в нашем случае трехфазная не нужна. Получать через частотник я могу воткнуть ее просто в розетку. Да, в обычную розетку. Я понял. И также регулировать обороты. Да. Просто вот этот вопрос мне больше интересовал. да, просто Вроде как бы я понимаю, но я не, не вроде в роликах об этом не говорится. Это у вас мастерская или это выставочный зал? Сборочная мастерская и по в торговую площадку. Ну, после того, как у вас произошло, да, наверное? Да. Пожар. Это, конечно, вообще неприятная фигня. Блин, ну классно, реально. Конкретно вот этот вот электродвигатель это от модели Левша 2000. А, уже сделали 2000, да? Да, он был давно сделан. А, ну уже. просто я слышал, то, что он должен будет выходить. Давайте по ценам пробежимся, просто я для себя, для понимания. Мне нужно обычное, наверное, скорее всего, что. 110 ска обычный для и... сравнения можно вот здесь вот посмотреть в уголке где есть у, нас а, у вас даже есть место где можно их попробовать Да, непосредственно прикольно самая дешевая модель это вот левша 610 крайне левый mm -hmm. стенд однофазный электродвигатель его стоимость начинается от 19 с половиной тысяч uh -huh. рублей на февраль двадцать -го года. Подорожали чуть, чуть да? Они там что-то были по шестнадцать, по семнадцать. Да. Я просто старые ролики смотрел. В чем у них существенное отличие? Электродвигатель, да. 1,1 и киловатт здесь уже стоит электродвигатель, здесь 0,9 киловатт. Угу. Потом идет следующее преимущество в том, что можно установить гриндер в вертикальное положение, точнее электродвигатель. Большой подручник вот такой устанавливается вот здесь. Блин, прикольно, да. Но это уже для людей, да. которые чисто да, для, на шлифовке сидят, это, конечно, вообще бомба. Это, скорее всего, да, больше для шлифовки подходит, нежели... Ну, блин, вот эти вот моменты, конечно, это дорогого стоит. Не то, что там, типа, не поймись какого швеллера, какого уголка там. Ну, ребята, я понимаю, сами для себя делают, но у вас прям... Сколько он стоит? Этот стоит 29 тысяч. Их можно запустить. Да, запустить это сейчас попробуем. Да, просто Я вообще пришел. Я вообще изначально думал себе взять именно маленький, потому что у нас места нет. У нас, ну, угу. как бы такой вот пятачок буквально даже вот, он, наверное, не поместится. Будем что-то придумывать. В уголке у нас стоит. У нас стоит обычный этот uh, точило. Это такая шляпа просто, это точило, ну блин, я его, короче, хотел продать на Авито, а потом решил вообще другу подарить на дачу, чтобы он лопату точил. У нас немного точили всяких моментов работы, нет такого, что мы там целыми днями точим, поэтому я думаю, мне вот этого просто за глаза хватит. А вот эти колесья, конечно, бомба, да. Но это для всяких там ножей, оправки там. Для создания вогнутых да, спусков да, на да. Это уже шлифовка, да? Да, это уже получается вот скотч-брайт, он предназначен для обдерки ржавчины, краски с деталей. Это вот серия станков 1250. 1250 обычный и 1250 про. Разница только в электродвигателях. Ну и тоже здесь просто 1020 там 380. С сотником. Да, ну вот здесь вот у нас верхнюю площадку вырезано панель управления от mm -hmm. частотника и через шлейф он у нас подсоединен mm -hmm. туда. Mm -hmm. То есть именно вот эта вот деталь, она не боится пыли и вот mm -hmm. абразивных частиц. Запустили его, скорость выбрали, которую нам надо. Это вот деталь, допустим, от настольной лампы, от обычной. Вид у нее, конечно, потрепанный. Ну, можно работать, освежить ее внешний вид придать лоск и блеск но ну, непосредственно уже под каждую задачу вы устанавливаете любые ленты которые mm -hmm. вам необходимы здесь вот допустим лента стоит скотч брайт здесь краска непонятно какая похожа на молотковую mm -hmm. здесь уже у нас скорость постоянная, она у нас не регулируется в отличие от модели с приставкой про запустили Круто. Вот буквально 10 секунд, и у нас уже нет я слоя краски. При раз этом раз. металл мы не повреждаем. Прикольно, круто. То есть как бы эффект от ленты вот такой. Да, классно. Вопрос, такие ленты бывают на 610, наверное, маловероятно, да? Повернитесь направо не и может быть. увидите. Слева это вот самые грубые 100 единиц. Все, теперь справа... я понимаю, что я беру, потому что я смотрел где-то ваши ролики, и там даже был что-то розыгрыш, типа 910 есть. Ну Вот, кстати, вот профильная труба, вот обычная, которая Uh -huh. Валялась где-то на складе, uh -huh. и вот э, примеры работы Всё. именно этих лент. Теперь 610 беру точно. Я понимаю, конечно, что в идеале, конечно, взять что-нибудь а вот такое. Кусок большой, платформенный, и мне просто его некуда будет воткнуть. А, и вот эти ленты, да, разные? Тоже. Да, ленты, это черепашка, они в основном предназначены для придания сатина на а, ну да, деталях, я. на клинках. Uh -huh. Здесь вот есть такая железяка, на которой показаны uh -huh. риски от э, ленты. Так, и цены, цены, цены. Ну, я, я понимаю, что они меняются, наверное, часто. Да, да? они меняются в зависимости ну, от курса, от поставщика. Это пастуха. за штуку или за сколько штук? Да, все правильно, это за штуку. 528 рублей, грубо говоря, за штуку, да? Да. да. При выборе ленты надо еще обращать внимание на материал, так как если вы будете обрабатывать, допустим, древесину, угу. вам не обязательно использовать 984 материал, это вот Кубитрон 2, который грызет все и вся. А можно, допустим, взять материал попроще, это вот 341 384-й материал. Ничего раз, не вот понял, есть. но очень интересно. Ну вот, в двух словах, чем больше вот здесь вот цифры на материале, вот, допустим, здесь 241, вот эта лента, она будет хорошо обрабатывать дерево. Если уже обрабатывать металл ей, то это будет так себе. И если уже взять вот материал 984, то эта лента будет обрабатывать металл. Очень хорошо помните цены, да? Девятнадцать с половиной. Так, девятнадцать с половиной двадцать девять. Получается на десятку дорогой. На да? десятку дорогу. За счет того, что здесь уже стоит частотник. В комплекте частотный преобразователь не идет. А не идет. Еще плюс частотник получается. Да. Сколько частотник будет стоить? У нас он стоит на полтора киловатта шестнадцать восемьсот. Охренели, они дорогие. Не, просто я вообще ценников не знаю, просто, ну, как бы, знаете, человек, который пришел вообще в первый раз. Дальше идет вот справа модель 915. Да? Лох пришел, типа, тут с умным лицом, а на самом деле я ж ни хрена не понимаю, что здесь происходит. 915 модель. Угу. Это... Кстати, а, я так понимаю, что вот это вот все можно поставить на 610? Можно поставить на 610 вот эти вот присутствия, только вот это вот. А на 610 вроде как отдельно вот эта фигня продавалась у вас нет? Отдельно раму можно ну, да, раму, купить. Раму, да, я имею в виду, ставится, получается. Да, у нас продаются киты без электродвигателя. Mm, отдельно, я понял. То есть, если у вас есть свой электродвигатель, и вы хотите установить раму для гриндера, то главное посмотреть, чтобы у вас фланец совпадал mm -hmm. с крепежными отверстиями, и тогда можете приобретать. То есть, условно говоря, если я купил 610, я потом могу его переделать под 900... Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте. Блогеры, да, Вот <смех> блогер, который, которого я смотрел, да. Мы стали снимать просто вынуждены, потому что никто в России вообще ничего про машинки не рассказывает. Ничего можно делать, все думают нож точить и все, зачем мне точило. Я думаю, сейчас мы создателю всего этого контента будем задавать целую кучу вопросов. Я не знаю, будет ли это актуально людям. Мы тогда с Алексеем ну, снимем тогда микрофон, да. Я денем на вас, здравствуйте. Блин, я мечтаю о таких. Да. когда-нибудь у нас будет. Вы первопроходцы по гриндерам? Нет, а абсолютно что? точно нет, я вам скажу исторические факты. В Америке с 60-х годов ленточные шлифовальные машины используются повсемерно. И те, кто были в Америке, в реальных мастерских, в реальных мото-мастерских, многие слышали одну и ту же историю, что как бы, мне мастерская досталась от деда, и гриндер уже был. То есть, почему этого не было в Советском Союзе, и почему сделали только работу на всяких там ЛШАС? есть такой станок, у которого 8-метровая лента, это огромный гриндер для того, чтобы двери шлифовать, у него стол двигается, а лента бежит сверху и терком прижимается. В советское время был только такой гриндер, других известных моделей нет. На российском рынке мы далеко не первые, до нас еще были гриндер от ЧПА, и, к сожалению, его не стало, но так или иначе его дело продолжает его жена Наталья. Uh, это давно исторический, ну, исторический, факт. Мы свой первый гриндер, вот это первое признание вообще, мы купили. Мы занимались заточкой инструмента, и у нас с отцом возник разговор, то что нам нужен гриндер. И первый свой станок я начертил прямо на ватмане. А, ну, естественно, нужно было где-то проверить. но ну, это все косяки, ошибки мы не раз конструировали. Всегда, когда есть возможность обратиться к кому-то, я обратился к вышеупомянутому также и на нашем сайте Никите Зыкину. Он сказал ему простые слова, говорю, я не куплю. Он ответил на вопрос следующим образом, Он говорит, у тебя все работает, кроме экономики. Токарную работу мы сейчас найдем, лазерную резку там или плазменную, что-то сгородим из говна и веток из автомобильных запчастей. Он говорит, проверь. В тот момент у него гриндер топовый стоил 25 тысяч. Я даже в 29 влезть не смог. Без покраски и без того, ну, без учета косяков. Он тогда и сказал эти слова, что ну, просто массовое производство, дает возможность дать хорошую цену, чтобы люди сами не делали. Это был один из секретов, когда мы начали свое производство. То есть, ну, один, десять, пятьдесят гриндеров невыгодно. До нас был Чипай, до нас был Никита Зыкин, есть прекрасная компания Шлифторг, Алексей Морозов руководит. Он тоже делает, ну, уже серьезные станки. То есть, они уже сильно выросли, они выставляются в Крокус Экспо на металлообработке и так далее. И ему мелкие станки не неинтересны. И помимо этих производителей были еще производители Был какой-то производитель в Ярославле Про него многие знают, он просто ну, там, человек 50 кинул Станок стоит там 50 тысяч рублей 25 заряжаешь, терпеливо ждешь Но это было повсеместно И появился ну, чудо-парень, который просто с 50 человек по 25 собрал И растворился И такой случай был не один и Когда мы первый раз зашли на рынок ну там, в формате партии Так, чтобы это было выгоднее покупать в готовом виде Первые клиенты, ну первые сотни То есть я делал селфи, смотри, у нас реально есть то есть мы были одни из первых, кто ну, просто стал складывать на полки. Ваня, который, вот у кого я обучался по сварке, он, я говорю, гриндер, я смотрю, у него стоит, я говорю, кто? Он говорит, левша, посмотри, перейди на сайт. Я перешел на сайт, потом перешел на ролики, увидел вот это, вот это вот все это красоту. Пустые. Нет, я понимаю, я просто к тому, что я увидел, что много всего вот такого стоит Мы стали обучать персонал, Леха оказался одним из лучших Можно сейчас любой пальцем ткнуть Я более чем уверен, что мы уложимся в пределы пятисоток Вот, ну, любые два, можно три взять, и там не будет больше пятисоток Если будет, то, возможно, были какие-то несоответствия по валу Но больше семисоток он не попадет на эту полку Кстати, вот за этим я и пришел Вы наверняка, когда я пока я сюда ехал, смотрели ролик о том, когда я пытался выровнять камни За три 500, за 4 эту херню, <кх> Извините. Купил, ты еще полторы потратишь, чтобы купить два нормальных камня. Вот, вот здесь это все просто. Поэтому и вибрации вот эти, они меня реально вот вы, вымораживают. Поясню. В случае того, если... На гриндере стоит э, толстый шкив. Например, если он толще 55 мм ну, допустим, даже меньше 150, выпадает из биения 5 соток. И если вдруг еще токарь делал не в один зажим, это были бы не гриндеры, а мы продавали вибромашины. Не, ну, то есть есть у вас именно балансировка каждого шкива. Да. Просто вы-то, получается, варите, насколько я понял. Этот патрубок, труба. И... Труба, дно. И бабышку да, покажи да, да, готовый да. шкиф. Я... Вот эти шкивы на стенде балансируются вижу, отдельно вижу, вижу, до установки. Вижу. То есть он реально балансируется сам шкив. Потом только мы его Вы одеваем. Вы его отвозите или у вас свое балансировка? Только свои. Зачем? То есть вот он шкив. Это кусок трубы изначально на пяти миллиметровый. То есть мы понимаем, что все биения убираются токаркой, задается форма. Сюда вваривается, вот здесь видно более блестящая часть, вваривается дно и сюда вваривается бабушка. Ну здесь есть, ну скажем так, подрезы по сварке. Это можно убирать, но на самом деле, если бы я вот этого не показал, то вот здесь никто бы никогда не нашел. Mm -hmm. Ну, просто этого нет. С чем сталкиваются производители и ну, гаражники? Все гаражники хотят сделать из вот такой баллонки, вот такой шкив. Ну, потом начинается проблема, что у них нет токарного патрона, чтобы зайдет, зажать 400 шкив. Да, -да вот даже вот 250 это уже где-то где рядом с проблемой. Потом мы не умеем точить за один установ, а потом мы просто вот, вот это нутро выбрасываем. И еще вот здесь что-то выбрасываем. Получается, ну, да, то, что да, мы 80, 85% есть. массы металла, мы стружку спускаем. Ну, это я, я скажу, в один установ сделать шкив из цельной болванки, пипец, как слушать. Ну, овер до хрена дорого. Это просто усилие, это просто лишняя стружка, когда мы так делали... Это были просто горы штрушки. мы не знали куда идевать, ее нет, не принимают ну, Вы когда показали, что вы хварите, я прям лайкос прожал Если он не бьет, какая разница? Я просто не понимаю нет, людей нет. в ютубе там да, есть... которые говорят, что вот, эта штука должна быть цельная, да, не из профиля да, да. Я еще раз подтянусь на этом видео, да? Вот я беру 50-й профиль, полка скоро сломается это простая пустотелая дядя, труба. наверное, килограмм 120 массы, да? 137 сегодняшнее взвешивание, да? да. да. Если вот узнаете, 137 да? просто вот, ну, не могут сломать вот эту штуковину, да? Многие считают, что гриндер должен быть ну, реально из рельсы. Все первые станки на российском рынке делались из того материала, который стоил ноль, делался в обеденный перерыв на станке, и все привыкли вот это, рельсы. Все, когда хотят качество уровня грид, ну, забывают, что за это качество нужно заплатить тысяч там семь-восемь евро. Механизм качания обратная петля. Когда его сделали, мы на самом деле просто были в шоке от того, что лента ну, вообще реально не слетает. Везде, где вы видите перевернутую петлю, нигде в мире я этого я до нас не видел. Тут как бы есть вопросы, кто у кого чего ворует. Когда нас скопировали, я прям вообще выдохнул, думаю, вау, нас начали копировать, вот это вау. Но потом, правда, они всех подряд попытались скопировать. Почему я должен купить ваш гриндер? Все наши станки делали люди, которые изначально работали на этих станках и хоть маленько, но понимают. Мы не позиционировали свои станки как станки только для ножеделов. Так мы остались. Гриндер это самый уникальный и универсальный инструмент, возможно, после болгарки. Я до сих пор считаю, что в том же качестве в эти деньги никто не выпускает и ближайшие лет пять не выпустит. Все, что дешевле, да пожалуйста, мне начинают там ссылки скидывать, то что там на, на тысячу, на две дешевле. Так у них вариантов нет. Если они сделают такую же цену, они никогда не продадут. В том же функционале и в том же качестве нет станков, которые делаются в том же объеме, что и мы. Чуть ли не полированные станки делают. Пытались на рынок зайти низкой ценой, то есть сделали в себестоимость и так далее. Ну, хорошо, окей, они делают три станка в месяц. Выпускать 100 станков в месяц, готовы, ну, наверное, всего 3 производителя. Два из них это реально делают. Просто качество разное. Сначала у нас приходят э, детали с лазерной резки. Вот готовая деталь, да, то есть вот часть натяжителя. Где-то это резьба нарезанная, где-то это сварено шип-шип. Потом они идут в черном цвете, еще в сварочном цеху загружаются на цинк, и из цинка они уже приходят сюда, ну, назовем так это, в чистый цех. Э, то есть здесь не, не обо что руки испачкать. То есть э, это сделано, во-первых, для того, чтобы... Чтобы было защитное покрытие, во-вторых, чтобы ну станок был станком. Гальваник. Да, гальваник. Да. Это гальваник. Да, это гальваник. темно, домой пора. А мне еще на осмотр ехать еще на один. Здесь относительно недалеко. Блин, прикольно пообщались, не знаю, как вам. Сейчас приеду, буду его тестировать, ну и соответственно сниму ролик о том, что это за хрень. Я здесь свет еще не сделал, поэтому извините за темноту такую. Он достаточно громоздкий, то есть он больше, чем тот, который у меня был, то бишь он у меня еще есть, я его уже подарил знакомому. Мы видим, что он на меня не помещается, мне нужно будет либо чуть большую платформу делать, то есть как бы именно минималку я и хотел э, обрести для того, чтобы у меня все везде помещалось, потому что если большой гриндер, например, здесь поставить, он вообще никуда не влезет. Иногда там сверлышки поточить, или это железку сточить и тому подобное, мне этого достаточно за глаза. Он у нас будет работать не в постоянном режиме, я сюда, наверное, сейчас какой-нибудь уголочек приварю, либо платформу просто из фанеры сделаю, чтобы он на угол у нас так вот стоял. Что хочется сказать по самому станку. Сделан очень круто, то есть мне очень нравятся вот эти все моменты. Да? Если бы я не знал, что его делают, можно сказать, в мастерской, я бы подумал, что это какой-то завод, цех. Потому что все вот эти моменты, они мне прям очень нравятся тем, что здесь прям сделано все очень круто, ролики, там все вот это вот дело эта ручка откидывается чтобы она не мешала да, то есть как бы Сделаны все вот эти притворы. Смотрите, раз, щелкаю, все он стоит на своем месте. То есть никакого там какого-то колхозинга жуткого, да, я здесь вообще не наблюдаю. То есть прям сделано все очень красиво, с любовью. Продумано, прощелкано. То есть можно пружину перекинуть помощнее, мне помощнее. То есть на самое дальнее, так понимаю, это самый мощный прижим. Сделано прям вот мне очень нравится. Здесь якобы некоторые жалуются, что им не нравится им то, что плитка здесь прикручена. Но ну, вы слышали. Простой керамогранит. Да, есть вот этот момент. Когда мы ведем, и там, ну, что-то где-то вызывает вопросы по поводу своей ровности. Да, можно резать на гидроабразив, но если это прибавит 1000 рублей к стоимости станка, я думаю, никто не обрадуется. Во-первых, во-вторых, есть куча поклонников графита, носкающей части, в том числе и немцы, которые выпускают э, Fame By Grid. Графит заканчивается где-то за неделю активной работы. Метр графитовой полосы стоит в среднем ну три. На год будете просто лишних три тысячи платить и постоянно переклеивать, и геометрия не будет сохраняться. Есть поклонники чугуна. Они говорят, что тепловое напряжение на чугун уходит, что вот чугун нужно пришлифовать. Это вот все в пользу тех, кому нужна ручная точилка. Да, если у вас ручная точилка, вы либо реально профессиональный заточник, либо вы медицинский цитируйте. Либо вам нужен просто гриндер, и других вариантов нет. Потому что в случае с керамикой, пошел на строительный рынок, пацаны, есть отколотая плитка? Да, есть. Стоит она будет, наверное, на рублей 100. Говорите, разлишьте мне в размер 110 на 50. То есть за 200 рублей у вас там в любом городе России есть заменяемый ровный материал. Вы можете обработать его там до бесконечности красиво и сделать идеальную кромку. Вы можете выбрать там самую ровную плитку. Просто представьте, вот человек уронил из Якутска, и он мне звонит и говорит, слушай, мне нужна плитка. Я вам говорю, слушай, доставка стоит косарь, а плитка стоит 100 рублей. Ну и он как бы в шоке типа, а что делать? Эта плитка будет взаимозаменяемой в любом городе России. И пустой металл оставить нельзя. Будут выщерблены. Что-то еще от гриндера за 300 долларов нужно потребовать. Вы берете станок для того, чтобы работать. Пожалуйста, работайте на нем. Не нужно его нюхать, не нужно с ним там играться, не нужно выставлять его там куда-то на показ, на выставку. Нужно, чтобы он работал. Это первый функционал. Почему, покупая бошевскую болгарку, вы не говорите, слушайте, тут кнопка слишком желтоватая. Хочу покраснеть. И начинаете ее перекрашивать. Это действительно очень правильно сделано, на мой взгляд. Если она сотрется, то просто пошел, купил плитку другую, приклеил, и все у тебя работает. Якобы говорят, что вот эта вот платформа, клипкая, живая. Ну, блин, что здесь живого? Ну, возьми, подтяни болты. Короче, много разных мыслителей и говорителей. Я взял вот такой комплект еще, я тут еще не оборудовал, к сожалению, извините, лопаты, тут зима. Про все это дело вы уже слышали, но мне прям реально очень нравится. Вот этот шип шип Притворы все вот эти классно сделаны Болты, винты Самое, мой, например, если бы был придирчив Так это то, что здесь болты длиннее То есть, ну, как бы подрезать болт У меня, как бы, знаете, если мне прям уже так Эстетически не очень нравится, я бы его подрезал бы И не парился Ручка сделана по-правильному, да, там с гровером Здесь специальное а, крепление Под эту ручку, то что можно было и без нее сделать да. То есть, сам факт, что я его вот так вот взял Все, и пошел Это прям реально крутяк Вот эти ролики все сделаны, классно, ну, не знаю, там кто-то жалуется, кто-то нет, подшипники. Ну, блин, я считаю, это прям... Ну, не могу сказать, что произведение искусства, но это произведение инженерной мысли, я бы так тут назвал. Пружинки все на месте, то есть делают нашими руками, ребята все это дело сами там заказывают, вырезают. Не то, что там с какой-то китайчатины пополам взяли, мотор поставили, там какую-то фигню прикрутили и все типа, готовая продукция. Нет. Вот это все, вот это и вот это. Скорее всего, это все наше полностью. Не знаю даже, где мотор делается. Но сделано все очень красиво, грамотно здесь. Кнопочка красивая сделана, да, то есть, ну, блин, как-то вот, как-то вот, не знаю, по-человечески, как-то по-заводскому, что ли. Давайте послушаем, как он шумит. Я без микрофона специально для того, чтобы вы слышали, как на том аппарате он работал и сравнили его с этим. Техники безопасности, которая также написана кровью, здесь еще не стоит подножка, да, то есть он может в любой момент соскочить. Поэтому давайте я сейчас его прикручу. основательно сделаю здесь какую-то площадку, платформу. Мы на нем поработаем. Ну вот примерно вот такой вот красный уголок у меня получился. Вырезал фанерку другую. Покрасил ее типа в красный цвет. Загрунтовал здесь, чтобы было все как-то покрасивше. Потому что здесь скоро будет лампочка. Тут, конечно, будет видно все косяки вот этих вот сварки. Это прихватки по-быстрому, по скорой. Сейчас я его включу. Посмотрим, как он работает. Ну, примерно как-то вот так. Я доволен абсолютно приобретением. Мне очень нравится, как он грезет металл. Мне нравится, в принципе, как он грязет дерево. Я тут обрабатывал в других роликах. Увидите, как там некоторые деревяшки. Покажет он себя в деле. В любом случае, там, через год-два-три посмотрим. Но я думаю, что этот ролик как раз для тех, кто будет видеть моих, в моих следующих роликах этот э, аппарат, чтобы они не задавали вопросы, что это за хрень, где ты его взял и почем. Мой отзыв очень даже положительный, максимально положительный. Мне очень нравится. За эти деньги я считаю это отличный э, аппарат э, небольшого размера, то есть не вот эти вот бандуры большие, супер-пупер профессиональные, я не знаю зачем они нужны. Мне прям вот зашел. Я доволен, то есть реально намного лучше, чем вот эта вот дурмашина, которая гудит, гремит и на которой просто невозможно работать. С вами Патрик, вы на канале GlobusMod, это был тест, обзор, может быть, вы не знаю, э, наше приобретение гриндера от левши. Всем пока, спасибо. Такое послесловие на телефоне, тут немножко рукоделю. Давным-давно у нас затупилось сверло на 12, ну как бы думал, ну надо покупать новое, что-то я другое не нашел и решил им посверлить. Но оно слизывает. Я вам скажу, что я не ожидал, что мне на гриндере получится его поточить так, что у меня вырывать дрель будет из рук, но я прям подохренел реально, потому что обычно лизало. Я подточил сверло, парни, вот на вот этом вот Малыши, кстати, свет провел Вот там сделал лампочку себе отдельную Вот так И, блин, прям вообще я в восторге Вот подточил сверлышко вот здесь Здесь снял кромочку, блин, там прям вот Уф, вообще рекомендации мои Вот насколько удобна большая платформа Вот эта, да, то есть я вот так вот поставил Включил то есть я вижу примерно. Единственное, только летит сюда в глаза. Вот всякие искры. Надо будет что-то придумать. И тут уже образовалась целая куча а, пыли. всей фигни. Там у меня есть отверстие. А, вентиляционное будет. Сюда я подведу пылесос. И сюда какой-нибудь лоток придумаю, чтобы пылесос это все дело задувало. Ну блин, насколько это удобно. Вот так вот поставил. Чик. Второй угол чик. Даже ничего рисовать не нужно. Так на глаз. И потом вот этот вот Кантик, вот так вот, чик, вот здесь вот так вот, чик, снял, чик, снял, у меня дрель чуть не охренела, руки чуть не вырвала, если бы это была не метаба, вот я держу, вот, она блокирует, если бы не эта хрень, мне бы руки уже оторвало, я бы не смог бы снять вам видос.